Всем привет! Я обновил сегодня Photoshop на версию 2.0. .0. Запускаю. И возникает вот такая вот ошибка. В двух словах не поддерживается процессор. процессор практически 15-летней наности e 8600 он 2006 или 2007 -го года примерно ну, на тот момент это был топовый двухъядерник вот а Попробуем найти, попробуем найти информацию об этой ошибке. Вот у меня этот скриншотик. И поставим его сюда, в поиск, текст на картинке благополучно распознался, нажимаем «Найти». Откроем вот этот и вот этот вот форум. Ну, народ уже быстро написал про обновление новой версии Photoshop. И здесь у нас человек встретился с такой же ошибкой, как у меня. Пишет, что мой старик не тянет. Вот. На этом форуме у нас тоже Виктория встретилась с подобной ошибкой. И товарищ уже сегодня разобрался с этим моментом. Он задал вопрос Adobe и Ему ответили, что поддерживается инструкция SSE 4.2. Вот. А у нас у меня процессор E8600. Найдем его характеристики. Так. Характеристики. Вот так. Может лучше будет искать. Ну это прикол какой-то. Ну вот. к примеру, здесь указано, что поддерживаемые технологии, набор инструкций SSE4.1. А товарищ уже выяснил от Adobe, что процессоры поддерживаются. с инструкциями SSE 4.2 или более позднюю версию. Ну еще вот этот вариант я не проверил, но проверю позже. Теперь попробую переустановить. Вот. И о чем это говорит? Наш процессор на соки 775 Это довольно-таки старый сокет это может говорить о том что новая версия photoshop не подходит не будет работать новые функции нейрофильтры не будут работать на процессорах с сокетом 775 Так как большинство процессоров на этом сокете не поддерживают инструкцию SSE 42. Вот здесь можно посмотреть, какие игроархитектуры поддерживаются. Новее. вот ну посмотрим топовые самые процессоры на этой архитектуре топовые самые новые ну, вот, вот так вот, вот этот топовый Давайте его и посмотрим, если есть информация. Вот. Тоже инструкции четыре точка 4.1. Это самый топовый. А какой можно сделать вывод, что новая версия Photoshop на сокете 700, с процессорами на сокете 775 поддерживаться, к сожалению, не будет или на данный момент не поддерживается. Но остается на предыдущей версии ситуация. Слава богу, она запускается и благополучно работает. Посмотрим, как будут развиваться события. Может быть что-то исправится. Вот, как видите, версия Photoshop 21.24. Ну и нужно проверить вот этот вот вариант человека, который разбирался с этим э, библиотеку, значит с хао антивирусом пишет. Ну, получается, то нужно отключать безопасность Windows и устанавливать по новой версии. Ну, будем проверять сейчас. Сейчас сложно что-то сказать. Как проверю, запишу новый ролик, если что-то получится. Всем спасибо.